Всем привет! А, и наконец-то долгожарные кейсы мы откроем с моей женой, с моей малышкой, с зайкой. Вот, вот эти кейсы, да, были они как бы те, те же самые, но финал будет такой. Tempo level. Tempo level. Не знаю, каска, шлем. Это шлем, не каска. Ну да, еще пока кепучка, кепучка, ну, там сорок вон нож А, то у нас такая но ну, за no. yeah. пристрелиться застрелиться. Такое есть, такое есть О, кстати, птичка Давай попробуем Вот эту за 60L Типа открыть Сейчас, подожди секунду Давай, открывай За 60L Вот эти вот, вот. Да Может быть что-нибудь Да Да Продолжаем. Откроем 60 вот этих. Ой, 40. 60. 40. 40, 40. И следом ты открываешь. Ты, ты, ты... Ооо. -о, -о, -о. О, у нас, кстати, мы, по-моему, в первом этапе открывали. У нас выпадал такой шлем. Это полицейский этот, как Я его знаю, зовут, это каст. у лондонских полицейских. Да, да, да. потенька. Да, да, да. О, клюшка. Хоккейная клюшка. У меня такой нету. А вот какие, -то, -то есть. какие? А, нет. Ой, штанцы тоже не смаченные. Танцор по 4 четыре Открываем Фигня Что по четыре открывать? Есть такое по-моему Мы или во втором этапе, или во Да или в первом или во втором Открывали ты чередуй, просто типа открывай там особые вот эти ящики или коллекционные. горячие. Да, это... Узи. 8, 4 четыре что ли открывать? Считаю внизу там написано да я теперь открою Давай. а тут ты открываешь открываешь а я ты чё? не а, я ч не 40, 40 Ой. да точнее ты не 40 кейсов это тут по 10 открываешь кейсов ну то есть 40 куриных медалей тратишь на сраных 10 кейсов Ну, как всегда, что-нибудь одинаковое будет попадать с долго. Ничего нового не выпадет. А остальное открываю сама. Короче, вообще, что-то такая-то не надо попадать. Это сам прикольно. Ага. Это? <свеч> Вот точно. Вот, как раз такие есть. Ага, оденем тебе э, зеленую ту футболку и штанцы ночного танцора. А, а Из Макаска, то а зачем? Да? что это хорошо. Что-то какая-то вообще фигня, вот серьезно, Чушня. Не, ну, когда вот такие вот хозяины земли. аряк. Ага, хозяин земель. Хозяин. Угу. <свист> <свист> у меня как бы считать читать Считать и читать рынок. <свист> а на кой, если? Но как ты а гулять там уходишь? в магазин идешь? <свист> угу. Не угу. А как раз да. Вот осталось 229 куриных медалей медали политики. типа у меня такой вопрос задавайте такой вопрос почему сука именно куриные медали а не просто монетки. Ну, быть или там брак ну да курми как откуда гнем? карта что-то там эти фиг всякие ну, не знаю, что, опять, что... ну это не это... в <звук> нет, никогда не двое. Не, урай, да. это, бухи, башь, не лура, это другие машины Такие костюмы. Да нет, почему? Можно еще по четыре там открывать? Ну, а ты что хотел? В итоге, может, короче, там, типа, что-ли останется. Или... Типа, забрать. Ну, давай, давай. давай. Угу. Сейчас, секундочку. Всё. Просто тупо открываем, молотка Все, последний, последний кейс. Угу. Да. И на этой ноте мы заканчиваем с открывать открытие кейса. Это был мистер Карл. Габи. Всем пока. Всем пока. Всем удачи. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал.